Доброе утро, друзья! Новый рабочий день. Сейчас мы едем в пару мест, надо будет скачить. Погнали! Народ из-за чего мы ехали. Вот идет перегородка между окнами. И вот до сюда. Вот это помещение. Вот такое помещение. 10 на 11 или наоборот 10 на 11 освещение в принципе хватает вот здесь окно щиток вот здесь прям напрашивается встань токарный станок вот так где-то 4 на 3 я сделаю такую легкую покрасочную камеру чтоб трактор загнал покрасил и пусть не пылится ничего не будет так, бруски, там USB или гипсокартон зашьем, и все нормально. Как раз внутри есть а, вот эти перекладины, где можно мелкие деталюшки вешать и тоже прокрашивать. И вот как раз где верхняя заканчивается, там и будет потолок. Выше не надо. Розетка 380. Вот оно отопление. Отопление входит в стоимость аренды. Это очень хорошо. И вот здесь станут у нас верстаки. Там будет складироваться металл, может быть, там и станет станок для нарезки швеллеров. А здесь именно рабочие верстаки. Один длинный верстак будет. Ну и кухонная зона где-нибудь там будет. В общем, такой помещенец. 110 квадратов. Меня полностью пока устраивает, пока залезли в аренду. И есть одно здание, которое я присмотрел. Оно должно быть недорого его забирают за долги и выставляют на торги но пока что-то торгов я не вижу слежу за ними, но их нету сейчас я вставлю видео про, про то здание есть вот такой ангар, давно присматриваю но он за долги должен был выставлен на торги но пока что-то на торгах его нету ориентировочная длина где-то метров 15 и ширина метров 10-11 Ну, квадратов 150 высокие ворота в принципе все устраивает. С той стороны одно окно выбито, но оно из стеклоблоков сделал но это не проблема. Ну и крышу посмотреть в каком состоянии. Так в принципе здание должно быть недорогое. Пока нет торгов, ну, будем залазить в аренду скорее всего. А так вот хорошее здание. Я где-то метров в 30 от него. Вот такое здание. Вот такие два помещения. Одно, которое я хочу планирую купить но пока его нет в аукционе и второй, который я снял на это время то есть в моем гараже уже сильный бардак ну точнее не бардак, а именно вот заполненный материалом, запчастями, станками и в 38 квадратных метрах уже не развернуться так что залез в аренду снял я его вчера, 3 марта но заеду туда не раньше 15 числа где-то пока потому что надо мне закончить здесь два трактора в своем гараже, чтобы не везти их уже туда здесь спокойненько закончим а вечерами я буду там подготавливать рабочее место это вытяжка, это покрасочная камера, это верстаки вот. ну, подготовлю все, чтобы, грубо говоря, заехать и сразу начать работать 380 надо это развести еще Розетки, в принципе, там хватает розеток на 220 380 надо еще несколько кинуть <coughs> Потому что у меня все на токарный 380 Релилка 380 Точилка и гриндер э, Тоже на 380 Так что, ну, вот такие вот дела Вот так они обстоят на данный период Так что, как я, в принципе, планировал Ну, я планировал до Нового года снять это помещение Но не, не попадалось подходящего помещения вот, чтобы это помещение было в других частях города есть но оттуда через пробки лететь вот. просто сейчас ну это ладно не столь важно из-за чего именно я в этом районе искал помещение вот. я его все-таки нашел и при том цена очень хорошая очень как говорится вкусная цена да что жалко было упускать и снял даже грубо говоря на месяц раньше ну ничего, полмесяца мы подготовим, и через полмесяца мы начнем уже трактора делать в том помещении. Там и простора больше, и как бы поинтереснее все это будет делаться. Ну все, вот такой обзор моих дел. Всем спасибо за просмотр, всем пока!